Ой. Всем привет, друзья Мы пошли с детьми погулять Фарида в центре ждет, сказала а, Сейчас я вам покажу, кто, кто, кто с нами Кто со мной пошел Кто пошел со мной? Динара и Алина и Ага, у Динары что, синяк под глазом, да? Это случайно Полина стукнула, да? Да Офигенный синяк сильный Амина, Давид на велосипеде. А, и я, и я, говорит здесь, и я, и я, и я, и я того уже мне не я, не, не я. Давид у нас на велике гоняет спортсмен, мальчик. Что там? Мы идем с музыкой, нам весело, да? Ну, я сказала, ты езжай впереди, ты нас не знаешь. Утята? Гусята? Ну не вышли, еще жарко, значит. Значит, подам. А вон там плавают. Дальше. да. Вон видишь на берегу они. Вон, вон на берегу. Да. Белые пятнышки, видишь? Да. Ой, ой, радуется. Ларинка, привет, скажи всем. Ларина, привет, скажи всем. Привет, скажи. Все, классно, да, погулять? Вот сегодня я решила выйти выгулять, потому что у меня сейчас целая неделя буду траву дергать, ходить на картошке, на поле. Там нету добыт. Потом Потом домой. Погуляем по Куженеру, по поселку нашему. Жарко, уж с утра. Ой, гусеница ползет. Молоса. Не надо идти сюда. Гусеница. Не трогай только руками. А то сломать можете. Пускай бежит. Ладно, погнали. Пошли. Не, мы пока будем каждую гусеницу рассматривать. У нас Мы к обеду только дойдем. Мама. Вот а то кушать нет, и А Она пыша. пыша. Вот если а зубы она... не будете чистить, как у фариды будут зубы. Шоколадный <скак> цвета. Если зубы не будете чистить, у вас зубы будут, как у Фариды, Черные. Шоколадные. Вы знаете, друзья, куда зашли? Мы ну, зашли в кафе Султан Сулима. Да. Нет. Сидит, я кофе пью. Что заказали? Я ем остатки после Дарини сосиска. Даринка. Аминка, Даринка тоже самое. Остатки едят. Кому что? В большой семье, как говорится, не щелкают у нас. Да. Да, у нас никто успел, у нас только одного Не возьмут и нет. все. И потом мы делимся <свист> все этим всем. Не дергать ты камеру. <свист> Поэтому я ем нормально. Из денег иногда а. да, без них. <свист> Маме мне нужно еще. Мама сейчас нет, нет, я же здесь. Да. Мам, вкусно? М. Да, вкусно. Ну как вкусно. И да. так. Блин, Фари, да. Ты что, всю жвачку разжевала? Она всё мне раздавала. Да ну нафиг. Она мне всю эту жвачку давала. Вот, я ей больше ничего не возьму. У вас же сок есть. Зачем пасту пьете? У вас же сок есть. Не хотите? Да, да я еду. Они у тебя хотят. Сейчас я попила. Я тоже хочу попить. Что мы ждем? Оставьте да. мне тоже. Гигант Чищ? и сырный этот. Гигант. Ну, Шаурма. Шаурма. Иди, да. Гигантская. Одну так заказал, да? Да. Да. да. Домой-то арбуз возьмем, нет? Да ты кстати, арбуз. Нет. Да. А мы да, а я иду сегодня. А а мы возьмем только -то я. А не а да. О, Ой, Мама, Хотим О, как быстро. Ага. Иди, Давид, возьми. Фарида, возьми. Возьми, возьми. А разрезать нельзя? Ножик есть? А, все, спасибо. Спасибо, сразу разрезали, да? Это <клышко> <клышко> а, да. Сырный Давиду дайте. Дайте, да мы с Давидом все поедим же. Да я да. сырный хочу. Тебе сосиск <клышко> сосиска в тисте надо взять. Давай я и совсем Или что тебе взять? Мама, ничего. <клышко> <клышко> не будет? Амина, не будет <клышко> такой, я знаю. Давай чего-нибудь другого возьму. Что надо-то вам? Сосиска птиста? Я ела. Не хочешь больше? Ну ничего? Хочу. Ну а им взять? Да-да, сосиски, чё-то не сего. Не хочу. А она тоже так вкусно воняет. Вот я узнаю ещё. Пиццу. я тоже люблю. Пиццу <питрот> хочешь? На деньги возьми, Дарин, давай. Вкусно <питрот> ну, Не будет нормально. Ага. Мама вообще вкусная. Поеду. Даринка что-нибудь возьмите, правда? Когда а только что поела. Она ага, поела. Кто-то поел? вместо нее. Мелочки есть, дачи нету Дачи нету. Есть, наверное, нет. Нет, нет. вкусно, нет? вкусно сыр. Я сырую, ты Это вкусно? Созвращение ощущения. Нет? Так, возьмешь, ага. Ты вкусно? А, не Мам, мне нужно, маме нужно они, да, не будешь? там. Нам, нам, нам, нам, чтобы не нам, нам, нам, нам, нам, нам, нам, нам, Я не буду малышком. чем. А я Я Что-то я менялась. Садись. Танцует. Я мама мне же скажу то, что. Мама. Я попил кофе. Будешь? Я тоже хочу, я тоже хочу, мама. Ты не знаешь, что хочешь, ты уже все не хочешь, мне кажется. Мама, и я хочу. Маленький, помнишь? Ребята, ты что? Я обыгралась. А, ну я поняла. Ты же до этого, я на 150. Рублей. На какие 150? На а 48 еще у меня. Левинад был. Спайк, сейчас Надо пить. Надо пожалуйста. Mm. Mm. Mm. Ваши Вау! Мяу-мям! Вау! Я знаю, что мы здесь. Мне еще кофе надо. Я посплю пока. А салфеток нету? Конфеток? Нет. А сейчас можно будет выбрать ты безусловно спросил. Ну да. Ну да. Вы что, говоришь что ли? здесь надо едеть, а не едят. Кстати, я сказал? Мама. Что а что мама. Что что мама. Она же мальчик, а не Мама. А, Короче, мы взяли арбуз, сказали, очень вкусно. Если будет, я говорю, очень вкусно, мы будем у вас только покупать. А что, ты ее повезешь, что ли? Да. Ну что, наелась? Да. Короче, друзья, мы запарились. Нам еще надо идти полдня и полночи. Я говорю, говорю детям, давайте да. вот под тенечки здесь посидим, пока у нас да. это... Так вот, кто-то язык высунул. Да. И где мы будем подождем жить. пока... Где мы Идет сюда. Селить. Пока солнце не сядет, говорю. Давайте посидим здесь. Посидим. Этот под синяк ходит. Квас пьет, Давид. Здесь машины пока нету. Квас Силич. Динара, иди сюда. Пошла она да, по дороге, поссорю-то. Хорош, пошли пример хороший ты с пленкам подаешь. Они ведь как посты идут. Самые лучшие. Из-за милки машины, машины остановились целые там 10 штук. И где? По бордюру, когда она пошла. Давно? Сейчас вот, по мосту Молодец. пошли мы. Молодец. Что? Да, по бордюру она Ой, пошла. Море, и тихо. это. И, короче, на дорогу Короче, друзья, я, я, я хочу уже домой. А так что ты устала?